Знаете, с этой войной я как никогда убедился в том, что самое мерзкое и самое подлое существо на этой планете – это человек. Человек, не познавший любви. А если любовь не наполняет человека, человека наполняет страх. Страх проблем мирного времени, страх непонимания, страх наказания – Страх быть отвергнутым, непонятым, страх неуважения, страх нищеты, страх вернуться в прошлое. И таких страхов полно. И вот когда человеком правит страх, когда он все время боится, он прибегает к насилию и несет больше всего горя и разрушений нашей планете. Не зря показывают в фантастических фильмах, да, как искусственный интеллект уничтожает человечество, хочет уничтожить человечество. Потому что человек – это раковая опухоль планеты Земля. Он живет здесь, на этой планете, и уничтожает место, где живет. И вот... Такие люди, которыми правит страх, они никогда не насытятся, никогда. Им все время будет мало, потому что всем этим никогда нельзя заполнить пустоту внутри, никогда. Душа человека, она, она безгранична. И вот деньгами, властью, вещами достижениями ты никогда не наполнишь душу никогда ты туда накидываешь накидываешь накидываешь а тебе все время мало душа безгранична и люди которые все время в погоне за деньгами за властью они все время несчастны и такие люди плохо заканчивают безграничную душу можно наполнить только чем-то безграничным. Запомните это. А что безгранично в этом мире любовь. Вот чем надо наполнять душу. И тогда вы будете счастливы, тогда вы будете хорошо себя чувствовать, вы будете чувствовать спокойствие, умиротворение. Вот вам в двух словах философия проекта Инстартинг. Вот. Что я пытаюсь доносить? То, чем наполняете душу, то и транслируете, то и несете в этот мир. Такой и будет ваша жизнь. Так что выбор за вами. Смотрите, чем наполняете свою душу.